всем привет на связи мистер Фисерк, и мы продолжаем играть игру Ori and view of the wisps так в прошлый раз мы с вами что сделали Дальше посмотрим по карте мы все-таки добрались и в плащину к волоку а помимо этого сходили в тихий лес и поговорили с Волоком. он сказал говорит иди говорит, к мельнице к тихой на родник и сделать так, чтобы вода теперь стала прозрачной, чистой. А для этого, соответственно, нужно там что-то сделать. Вот, ну и мы, соответственно, пошли. А, на самом деле очень много чего у нас получилось. У нас теперь есть какая-то там сверхсуперспособность а, новая это в дребезге. Которая офигительно стреляет То есть у нас и так быстрые выстрелы Еще Тройные эти быстрые выстрелы Ну и помимо всего Этого у нас там есть какие-то Еще приколюшки Но блин здесь их не посмотреть Я не могу посмотреть Какие у меня есть приколюшки В общем мы теперь можем Пользоваться новым умением Так так, вот типа, стреляй сюда. Ай, не туда. Оу, oh, е yeah, Эй! Кто это разрушил мою стену? Как ты это сказал? Ну же, подойди. Хоть погляжу на тебя это ты такой злой песочек я тебя боюсь родниковые поля ухты жди успеем к тебе подойти тут тут есть какие-то приколюхи или что это? для чего это сделано кого-то убегать это что это так, у нас есть возможность пойти к нему, а есть возможность поговорить с оффером. А, здравствуй, дух, вот мы с тобой и встретились в полях. Слушай, тебе же еще не доводилось бывать у родника? Говорят, там скрыта старинная библиотека, надо будет самому там все осмотреть. Лидишь, там мы увидимся. Хочешь отточить навыки? Да, посмотрим, что у тебя тут есть. О, -о, -о, -о быстрое перемещение. Выберите кого из духов на карте и переместитесь к нему из любого места. Но спасибо, пока нет. А, я, пожалуй, пламя вот это сделаю. Буду поджигать ближайших врагов. Усиленное пламя, нужная энергия ваша. Пламя плавает, все враги в поле зрения загорается и получает урон. Вот о И эта штука еще вроде как может, нет, не может, не может. Походу. Жаль. Было бы прикольно, если бы она могла вот эту штуку делать. какие-то отдельные неизвестные умения. Что ж, окей. Я ведь не всему могу тебя научить. Например, тому чего сам не знаю. Но я слыхал о месте, где хранится хранится знания. Старинные знания духов. Но вход туда откроется только самым наблюдательным. Желаю удачи. Знания духов. Новый слух. Нажмите, чтобы узнать подробности. Пернельные топи. Слух. Хофер утверждает, что где-то у подлунных нор можно отыскать знания истинных мастеров оружия духов. Я не против. Я не против. Но надо сначала воду слить, походу. Ух, сколько всего открыто. Интерес, сколько еще мы откроем. Так, ну туда мы на дерево не смогли попасть. Это, наверное, нас будет потихоньку убивать, да. Ну, урон мы себе максимально снизили. И это классно. Так. Ага, вода, да. Вода, вода. Другом вода. Постолько столько всего в воде. Просто не представляете. Как мы потом очков будем получать. Давай, Ток. Чирик. Рад тебя здесь видеть. Здесь славное место для гнездышка. Я, правда, пока не планирую обзаводиться жильем. Но я старый горлик по имени Гром. Хочет сделать поля еще красивее. Для начала пусть воду очистит. У. Что ты еще скажешь? Чирик, А тебя здесь видеть, Здесь славное место для гнездышка. Я, правда, пока не планирую говорить, сожалею. Говорят, понятно, ты одно и то же говоришь. Ай-яй-яй. Я ведь все понимаю с первого раза. Ну что, Гром, давай с тобой поговорим. Я уж не надеялся, что слухи правдивы, но вот ты здесь, Ниббен, вновь стал домом для духа. Это ж надо. Так быстро разделаться со стеной. Да, строитель из меня уж не тот, что прежде. Но я дал слово устроить здесь пристанище для всех и каждого, кто пострадал от упадка. Жители полей на меня рассчитывают. Только, боюсь, ничего у меня не выйдет без руды. Нужные материалы были заброшены, когда мои сородичи ушли в шахты. А без них все мои мечты о пристанище пойдут рахом. Будь у меня горликовая руда, я бы сделал эти поля пристанищем для всех. Список проектов. Ремонт колодца духов, говорят в старину, духи переносились от одного колодца к другому. Возможно, если мы усовершенствуем этот колодец, с помощью горликовой руды возвращение в родниковые поля станет еще проще. Так, ну что, тут просто потом у нас будет... Будет прям требование того, чтобы мы сюда прям горликовую руду таскали. А, ну давайте, давайте восстановим колодец. Этим я сейчас и займусь. Хорошо, все-таки строить. Только так я могу называться настоящим горликом. Настоящих горликов уже почти не осталось. Если увидишь кого-то похожего на меня, берегись. Не все мои сородичи ушли от искажения. Ох, нифига ты, какой крутой. Так бы мне, а? До того, как наш дом поглотили пески, духи чувствовали, что у горликовой руды огромный потенциал. Они так и не успели испытать то, что мы для них построили. Но теперь ты здесь, и мы это исправим. Не хочешь помочь мне с очередным проектом? Давайте посмотрим список проектов, и к сожалению, проект закрыт, этот проект еще не открыт. Ну и тут есть острые обстоятельства: из повсюду растет лоза с колючками. Вот так выйдешь погулять, а присесть-то и некуда. Помоги мне от нее избавиться! Тогда родниковые поля станут куда приветливее. Да, ну вот у нас нету горликовой руды. Лучше все как следует взвесить, чем потом жалеть о поспешном решении. Что ж, благоустройство полей, новое побочное задание. Помогите главному заново что-то там сделать. Ромпа немного отстраивает родникового поля. Для этого ему нужна горлика руда. Собирайте ее и приносите ему. Ну понятно все, в принципе, все логично. И здесь благодаря этому мы можем тебе все пополнить. Классно будем его ему притаскивать различную руду которую будем везде находить я надеюсь и возможно я уже собрал и, и полагаю что еще ее дофига где будет много причем так тут что мы можем делать благодаря этому и да? Ага, тут если все это дело, пути откроются. Давайте с Моки поговорим. Я долго странствовал и пришел в родниковые поля. Здесь просто рай для Моки. Моей семье здесь понравится, но у нас нет дома. Горлик по имени Гром искусный строитель. Может он сумеет нам помочь? Вся семья сборе. новое побочное задание. Поговорите с Громом о постройке. Эм... Короче, Моки хочет, чтобы его семье было где жить. И обратись к Грому, чтобы он построил для них дом. Mm. Пу -пум. Ну, давайте попробуем еще раз. В тихом лесу теперь небезопасно. Земля там скверная и небо. Потому я отправился в путь на поиски лучшего места. Думаешь, Горль Гром построит нам дом? Думаю, да. Давайте попробуем. Может быть, он сразу построит? Вот уж сюрприз, так сюрприз. Я не видал настоящий горлика до с тех пор, как мы покинули родной дом. Спасибо, дух. Неужели эти материалы вновь в моих руках? Теперь я снова могу зваться настоящим горликом. Я сдержу слово. Родниковые поля станут пристанищем для всех, удаляя от упадка и небесной тени. Ну давай посмотрим, что ты можешь сделать. Ты можешь... Блин, ты не можешь, капитальный ремонт, кошмар, старые домики Моки вот-вот развалиться. И бы починить, может тогда Моки вернуться в родниковые поля. В общем, 9 руды мне надо, это, конечно, купец. Опасно сделано, чтобы всегда так падать. А, и ты тут. А вот и мой покупатель. О, да, всегда рад тебя видеть. Твое имя произносится. А, произносится все. С большим восторгом. Впрочем, в своих странствиях я слышал немало имен. Имена приобретают мои сверкающие осколки и уходят. О, да, и они звучат одинаково. Но возле тебя мои осколки сверкают ярче. Полагаю, следует запомнить, как тебя зовут. Для этого тебе придется совершить что-нибудь этакое. И желаешь улучшить свои осколки духов или даже приобрести что-нибудь новое ну что то я не знаю дребезги снаряд другие духов делится на три снаряда каждый летит недалеко и наносит 50% урона следующий уровень делится на 4 снаряда каждый летит недалеко и наносит 50 процентов или мне дамаг не нужен честно Притягивание тоже не нужно. Не знаю даже. Вот это улучшить. Ну, ты кого знает. Надо ли? Ладно, улучшим. Глядишь, это нам чем-то да поможет. Есть одно место. Там ты научишься извлекать из своих осколков все возможное. Оно находится в руднике. Это старинное светилище для духов. Валяши в старину духи использовали сразу. Много осколков. Возможно, получится и у тебя. Новый слух. Нажмите, чтобы посмотреть подробности. Лухт. Ильин утверждает, что возле родника есть святилище. Ох, как они меня на это шпиговали. Задачами. Так, ну тут понятно. Тут э, не желаешь, желаешь. А это что за хрень? Тройной прыжок. Находясь в воздухе, вы можете прыгать дважды перед приземлением. Вот что мне надо было улучшать, а не эту всякую гадость. Шансы урона, сверхзаряд снижает затрат энергии на 50% получаемости. Хорошо, урон. Ну, бегай. Сбор энергии получается из врагов на 2 сферы духовного света больше. Ой, кстати, интересно, что. На 3 сферы духовного света больше. На 3. Отлично. Так мы будем быстрее фармить. А опять ты? Сколько вас тут? А здравствуйте. Я пришел из топе, чтобы полюбоваться на родниковые поля. Здесь и правда красиво, но очень-очень светло. Опять солнце светит не так ярко. Так что мне приходится прятаться в тени. Вот бы мне шляпу, например, такую, как вон та, смешная, но шляпа у меня нет. Держусь нафиг, я не думал, что все так просто будет. Так, а это кто такой? Мотей, Мотей, кто ты? Аж не верится. Настоящий дух в Нивине, и я с ним разговариваю. А, вблизи ты меньше, чем я думал, но зато очень ярко светишься. Я лично предпочитаю особо не светиться, вокруг, знаешь ли, небезопасно. Но тебе повезло, я уже давненько за тобой наблюдаю. И исключительно, чтобы убедиться, что ты в порядке. Хочешь прочесть мои записи? А, что, блин? What the fuck? А, это статистика. А, прикольно. Процент улучшения осколков, собрано осколков собрано улучшение ячеек для скопа, собранный ячеек энергии нифига их тут сколько всего будет улучшено умений самая мощная атака рыжков, прыжков прыжков стену рывков импульсов расстояние пройдено расстояние в воде Собранный чек жизни открытого умения. нифига их тут Восполнена жизни, да, я восполнитель 9 из 18 открытых умений Потрачено духовного света И 600, и всего собрано духовного света Да, 3 800 собрали Урона получено, повержено врагов Смертей от окружающей среды 120 Смертей боюсь врагом Тут еще есть какие-то закрытые Дебри, да, встречи Надеюсь, ты не будешь следить за мной, если честно. А я и так делать. Че, че тут? Тут, а, ёбть. Сори, что тут есть. Блин, как там приближение? Вот, вот что мне нужно тут забрать. А потом уже идти вверх. А, глядишь мы сейчас сразу восстановим тут, благодаря орудия, домики для моки. Горликова руда. А как тут? Как тут вверх? А, вот по этой стене. Непонятные. Малки, я иду к вам. Я сделаю вам домики. Хотя, наверное, в первую очередь, наверное, эти кактусы все надо убрать. Давайте Построим для моки. Да-да-да, сделаем сейчас моки потрясный капитальный ремонт. Отлично, прямо сейчас и начну. Так, а где это вообще все будет происходить? А, вот оно где. Прикольно. Домики моки как новенькие, и ремонт им еще долго не понадобится. Мы горлики. Строить умеем. Тут как бы, да. Щелк есть. Крыша над головой. Надо построить еще несколько домиков вон на том большом дереве у костра. Жесть. Потом еще больше, еще и еще. Так, ладно, я понял, брат. Это какая-то замануха. Так, ну вот он. Наш Моки. Гром построил славную хижину. В славной хижине и живется славно. Если двинешься на восток, передай моим родным, что я нашел нам новый дом. Они живут в тихом лесу, в первой хижине у входа. Я заплачу за помощь, а еще тебе понадобится этот ключ. Лес уже не такой тихий, как прежде. Так, ключ к нам дали. Ключ от хижины. Вы нашли новый предмет для задания. Этот деревянный ключ... От двери хижины у тихого леса. Ух ты! Вся семья в сборе. Задание было защитить семейство. Ох, -мо, -мо. Но это мы сможем сделать, опять же, когда, когда, когда, когда, когда вода схлынет. Что ж, ребята, давайте двигаться вверх. Что-то мы тут потрачено много времени сделали и 4 все. я вот просто вот так вот буду делать в смысле все бойтесь меня Это что за фигня? Я понял. А, это типа, чтобы вот так зацепиться? Я не понимаю. Я не понимаю. А, тут мы никуда не могем, да? Как и тут. Ай! Не понимаю. Как слить свои жизни? Я просто думал, там можно как-то это, что-то куда-то скрытно залезть, но походу нет. Походу да, но походу нет. О, пламя. Какой-то пук. Ну, наверное, прикольный пук. Если честно. Так, вопрос. Вопрос вот к этим синим штукам, которые вверху висят. Каким-то образом мы, скорее всего, будем когда-то на них цепляться. Прикольно. Мне интересно было, как она убивается и как по урону. Лично кристаллы пропали. Я думаю, они нам пригодятся. Разрывай уже, епте так, снизу опять идти. Бители покушать? Так можно было все сделать. Люблю сложности. А! Так, а тут ты что? Зачем это? Ну, вверх можно забраться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можно вверх, да? Да чтоб тебя. Руда там есть. Не только руда. Как вот это все провести? Буду пока. Пока никак. Я. Так, тут опять гадость, да? Е! Горликова руда! Да нам такие помощники сделаны, да? Пока. Да, ну подтягивайся ты. Так, пашечку я взял. А, надо ли нам сюда тебя подтолкнуть? Да нам надо туда. Ну даже не знаю. Ладно, сбегаем сюда, посмотрим, что тут. Тут у нас, ой, кто-то спит. Мишка, Мишка. Ну что ж, давайте пока уйдем от него. А в следующий раз... А в следующий раз мы поговорим с Моки, а потом смотрим, что этот Мишка тут делает, помимо того, что спит. Вам вами был Фисерк, оставайтесь со мной на этой волне. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.